потом уже сразу следуем давайте окей okay. тогда что запись у меня включена давай тогда да нужно битрикс сделать отдельный под этот сайт ну либо если ты хочешь это ввести в одном битриксе, то есть под несколько сайтов можно и в одном Там можно будет просто, когда они на формочку будут отправлять данные, можно будет заголовок поставить, что вот то пришло с такого-то сайта. Кстати, подумаю, может быть имеет смысл один битрикс для нескольких этих делать. Ну, там как бы все равно те, те другие, там, пока грации, там, рабочий, email, маркер, допустим, вот так маркетинга. Это невероятно популярная вещь. Сделать через черточку. Вот. А, ну да, кстати, попробую через черточку. Вот, нормально. А, заработал. Отлично. Ты пишешь, да? Да. Открылся? Открылся? Ну вот, на почту пришло сообщение. Так. Официально там, да, отлично все. Так. Ну, а что, нам, что нам теперь нужно сделать? Тут начинается самое интересное. Нам нужно создать еще одного пользователя, который будет в этом же битриксе, но у которой не будет. здесь какой-нибудь еще один e Ну да, конечно. Вот. Так, сейчас, погоди, не на Короче, нам нужно будет создать пользователя, у которого ограничены права. Такой, пользователь-бот, короче, который будет от имени сайта создавать лиды. Так, сейчас давай, давай, это воданые сотрудники. Пригласить сотрудника. Он мне да, Давай, так, вот. А -а -а. вот, ему нужно будет какой-нибудь... Простенький такой это пароль придумать. В принципе, без разницы, просто потому что этот пароль, он будет э, скорее всего сейчас виден А он сможет у меня заходить по двумя одновременно или нет. И мне нужно будет выйти. Да я думаю, сможет. Да, ну, ну да, пустим. Ну, да, ну, да. Науч, ну, да, ну, да. ну, ну, наверное, наверное, было выйти. Хотя вот он сейчас что-то делает. <coughs> Че что, все зависло? Или бросит еще? Что будет? Ну да. Чекпоинт. Да, Короче, сделай пока сейчас вот для целей демонстрации там пароль кунь один два три четыре пять шесть Вот потом я еще поменяю. Странно очень более земля. Странно. Вы уже авторизованы. Видите? Ну давайте уже на м добавился но и он все вообще ничего yeah. ничего не спросил не у нас так не пройдет нам нужно его чтобы он этом был не через соцсети авторизирован а именно... Давай зайдем? просто мы сейчас отсюда выйдем, зайдем в тот, и там назначим ему право доступа. Через этого, через режим инкогнита можно в хроме зайти. Ты когда тебе ссылка еще одна придет? Или можешь прямо вот эту же ссылку открыть через режим инкогнито? Если она еще работает. Нет, нету, а которая в почте была. Ну, а скорее всего, он время. Да, Ну да, наверное, нужна еще одна ссылка. а Ты что хочешь, право доступа другим, значит? Короче, идея в чем? Что должен быть отдельный пользователь, у которого который регистрируется через e-mail и пароль. Потому что нужно указать простой пароль. Который мы сейчас сможем на форуме тоже прописать. То есть нам этот пароль потребуется в скрипте прописать а через авто через социальную сеть авторизировался он тебя даже пароль пароль не спросил нет. хотя вот если тут можно например пароль установить может быть нет не, не подойдет нам такое а, значит, мы сейчас его там делаем вот так вот легко можно уволиться турника ну хорошо а их Угу как не удалить да я у сюда Там попробуем на другую почту да что-то ну да дай попробуем на другую выслать только когда ссылку получишь зайди через этот режим инкогнита чтобы этих не было данных о том что уже заходил вот, и лосится. Кстати, вот там группа есть, можно ли там что-то выбрать, интересно? Стой, стой, стой. Ой. Ладно, уже нажал. Пригласить сотрудника, ну да, можно в группу пригласить. Ну, короче, его нужно будет потом вынести в, в отдельную группу, в отдельный отдел, вообще просто, чтобы он вообще был совершенно отдельный. Вот, и доступ дать только на создание лидов, чтобы он их даже читать не мог. Создавать может, а читать нет. Да, плохо. Здесь можно указать, наконец-таки пароль. Сделай какой-нибудь бот. Лид-бот, что-нибудь такое. Не, имя лид, а фамилия бот. Пароль где-нибудь 3456. Да. 3.456. Ну, запоминать не нужно здесь. Вот. Теперь нам нужно из под э, администратора этой компании. Да? Кстати, отсюда можно пока не выходить. Ну, может, может пригодиться, так. Да, и из-под вот этого вот администратора надо настроить права. Так, что тут можно... Это не надо, подразделение, моя компания, а типа мы в корневом, да? Так, здесь вроде бы ничего на эту тему нету, да. Ну. Тогда давай в CRM-ку перейдем. Лиды. Или тут где-то настройки должны быть. Лиды, вот, настройки. Вот. Давай настройки откроем. Там должно быть, вот, права есть. Где-то видишь права такие полоски а, да, да. До вот добавить право доступа нам наверное его на пользователя надо чего нету тут вот давай выбрать и теперь ему, что там, менеджер, менеджер, давай менеджер сделаем. Нам нужно роль еще одну, добавить бот. Роль. Прямо вот название сверху. Роль написано. Бот. Вот видишь, здесь из здесь доступа нет. Нам нужно есть. Короче, для лида добавить права на добавление. Сохраняю, да? Не, нет еще. Лид, видишь, сущность? Сущность да. лид. Напротив него э, не, это раскрывать не обязательно. А, добавление сделай доступ а, свои. -у -у. Да, сохранить. Вот, и теперь ему надо... Так, мы, видимо, не сохранили. Стой, стой, стой, нет, сотрудник, вернее, менеджер. Мы кнопочку «Сохранить» не нажимали, из-за этого лидбот э, не добавился. Почему? Вот он список ролей. В... В... Слева, вот здесь вот, лидбот. Помнишь, он пользователь добавляет, да? А, не, ну понял. Вот, добавь еще раз его. Только теперь ему можно будет выбрать специальную роль. Mm -hmm. Вот, да? да, теперь надо сохранить нажать снизу. А тут точно все нормально, ну, сейчас тебе придется опять добавлять тут мы нажали да. сохранить да, здесь... вот и вот ну, он не добавился сюда получается. Да? чего еще раз Нет. Смотри. сюда не должен добавляться вот, вот это, это вот. просто сама роль да то есть что может делать роль бот а дальше нам нужно эту роль привязать к пользователю чтобы у него были права именно этой роли у администратора например, на вообще все можно сохраняем вот. Теперь, теперь, теперь теперь можно уже идти на сайт и делать формочку. Давай посмотрим вообще, как она делается. Открой индекс HTML в клауде, я думаю, лучше будет. Да, дважды. Так. А, угу, угу. Ну, открой этот какого сайта еще разок. А, у нас, посмотри, сколько здесь форм на сайте, на странице. Нет, нет. Не Раз форма. Два, три, четыре. Круто. Значит, надо много, много, делать. Так, давай тогда подключай мне доступ. Будет быстрее, если я это сделаю. Да, да, да. Да. Короче, просто отправь мне эту ссылку, вот там где idcloud 9 emailmarketing Ну да, либо, ну ладно, вот я полностью скопирую до решетки. И скинь мне куда-нибудь ВКонтакте или в Skype. Так, давай так, теперь сделаем. Ты можешь свою демонстрацию экрана выключить. Теперь я включу демонстрацию экрана. Так, я там запросил доступ. Сможешь подтвердить? Вот здесь, тут, в папочке, в этой смысле, в этой в вкладке Collaborate справа, должна быть штука. Такая кнопка зеленая грант сильно. Коллаборейт, она потом что-то написано. Но там напротив с, моего ника должна выйти кнопочка Грант. Зеленая. Коллаборейт. Еще, еще коллабор. нету, то, тогда Ctrl F5. Нажми, чтобы оперед... оно обновилось. 5, 7, 7. Ну или просто саму эту... Всех обругают. Ссылка так. Смотри. Mm -hmm справа, да, в верхнем углу. Да, ну, колобали. Колобали. да. Да, и говорить, у меня единичка, праздники. Я нажимаю, А, вот, все, появился. Грант, нажимаю. Угу. А, ну там, видимо, свернуто на да. голову, Список пользователь. А R или Rv было. RV, конечно же. Это чтобы было и чтение и запись. Так. Вот, ну ты можешь, смотри, либо через демонстрацию экрана смотреть, да, либо по самому cloud 9 следить. Наверное, лучше через... через... демонстрацию. Так, так проще, там. Да, будет. Вот, значит, что у нас там есть? Во-первых, -во тут есть такая еще кнопочка, называется Run. Run? Да, можно такое делать. Короткий предпросмотр, но это уже не самом Cloud9. Что, у меня, mm -hmm. у меня Skype завис, как пишет, не отвечает. Сейчас? <связывающие> да, да, да. То есть ты не видишь демонстрацию экрана. Сейчас мы так и не видим. Случайно. А если я выключил, например, демонстрацию экрана, лучше стало, нет? Человек, которому вы пытаетесь позвонить, временно недоступен. ч, получилось тебя скайп поживить? Ага, uh -huh. перезагрузил его Так, ч запускай монитор, да? я смотрю здесь обязательными полями считается имя и телефон mm -hmm. и все, да? email не обязательно? Ну нет. нет. А, обязательно. <смех> а как это происходит тогда? А весь на да? Телефон это как-то срабатывает. Check validate. now вот эту вот фигню как-то надо искать где-то она должна выполняться иначе иначе как это все работает вот он нашел нет то что он нашел это подключение самого скрипта а функция где кто выполняет ну вот лучше Вот в файлах есть, вот скрипт, а если да, вот в линей. Да, да, да. Но, как видишь, это сам скрипт. Да. Mm -hmm. yeah. Я бы конечно, больше не мне Так, нет, здесь точно нет. Ставим скрипт таймер, Ваш здесь. Так, ладно, а если мы... Здесь вообще есть такая штука, как поиск по файлу. Похоже, вот это вот и вот. Только здесь. Mm -hmm. здесь был какой-то отсчет. Mm -hmm. Таймер стоял, и где? Я удалю. его удалил, отлично. Тогда нам... Он вообще не нужен, получается? Ну, нет, не нужен. Ну, смотри, тогда вот этот вот... Как же делать там? Это ты сейчас что сделал? Закомментировал то, что с, с таймером было связано. Mm -hmm, отлично. Вот вдруг как понравилось на случай. Так, вроде ничего не поломалось. Да, моментация все еще работает, чтобы знать, как она еще работает. другой скрипт на за ну загадка в том что как как вообще найти этот другой скрипт так. как его найти Еще раз что я здесь было написано. Если мы нажимаем кнопку «Подробнее», заполните это поле, да? О, вообще без вариантов. Забей поле. по одному файлу вичердому все ну не знаю, может быть поле неа что если сейчас нет не по всему проекту видишь пишет типа типа только в индексе. Можно попробовать попробуем всю папку выбери, то есть слева. Слева так вот. Нет, там просто нашел. Здесь ты видишь, видишь, ищет во всех и нашел в одном файле и показывает в нем где. Но это не то. А есть контакт того человека, который эту формочку тел? Я уже вообще не помню, это было три года назад. Красота. Так. У меня заказчик там был с матрасами. Я потом решил для себя уже переднимаем да. что можно поискать но это тоже время займет ну ладно давай посмотрим может быть может быть да. может быть все-таки это что как-то это делает Ну ладно. но в принципе, чего валютация не так важна в том плане, что вроде бы она работает, да, и ладно. То есть, главное типа не трогать. Будет она как-то там дальше работать. Вот. Дальше нам ну, что нужно сделать? Несчастно, естественно, тут что делается, то вообще. чем здесь хостингер вообще так ладно Ладно, все, надо переставать пытаться разобраться во всем этом. Ну да, я думаю, не тратить время на это не стоит. Они Так, вообще ладно. Возьмем работающий пример. Это, у нас... это про эффективности. Здесь у нас есть индекс HTML. Ага, и тут оно все уже переехала так короче на... Э, что нужно здесь формочек несколько да, и... они все страничка серенькая, нормально конечно я ее сам сделал так что хорошо ладно главное что он контакт уже отправил опять же там я не интересует не но ты отправил потому что он в клауде работает а вот на getхаbe он отправлять не будет так А это то, что происходит. Это что за перемены, что за готовая жизнь, что? Это проект другой. Нам сейчас, ага. не важно, нам нужно вот это. Mm -hmm. Lead. Так, значит, что у кого-то отправлять? Отправлять было вот сюда, только не в продигдумой эффективности, а вот сюда. Вот дальше Что нам нужно со скриптом сделать? ...пост, давай сделаем, да, сделаем, вот эту функцию нам нужно. ...чем дальше А, я не туда. еще и, да. и, и результат так, да. а может точка запятая не запятая где здесь, здесь? Да. запятая вот они запятая, запятая здесь идет создание объекта вот это вот, вот это все скобочки это объект внутри свойства разделяется через запятую так а вот внутри функции вот здесь вот крестачку запятой строчки и то не все так, короче, вот этот нам пока не надо все происходить не будет но все-таки здесь вот мы делаем переописаться вот на страничку теперь дальше input input наверное. наверное на все input почистили правда страницы Хотя... ладно сейчас, сейчас разберемся <coughs> так витрекс теперь нужно эту вот штуку найти документацию что написано автоматическое автоматическое создание литов. здесь есть название полей нам их надо будет сейчас поправить <связать> можешь email свой скинуть который для вот этого пользователя бота делали для бота да напиши Собанка. в скайпе по там реклама назывался а да. Как-то там. Угу. Так, значит, что нам нужно сделать? У нас есть формочка. И есть текстовые поля значит кинетным большими буквами фамилия это фамилия ну, это... у нас есть фамилия у нас только имен телефон почта телефон нам это почта у нас это вот телефон что то я это Телефон вот рабочий телефон. Давай тоже телефон другой. Потому что не понятно, что за телефон. Так, потом обязательно заголовок. Я можно сделать.. Заголовок, может быть, сделаем форма номер один, там, да, или пять. Что тут Акции, да? ну, можно форма. Акция, допустим. Ну чтобы не было приятно, с какой формой пришло, да? Вот так вот. Да. А здесь какие? Ага. А здесь форма рекомендации. Угу. Ну ладно, давай с одной сначала разберемся. Так, узнать подробнее. Номер один, да? так, вот потом тут вопрос в чем, что если у тебя будет один Битрикс для нескольких лендингов, здесь бы еще хорошо написать, какой лендинг. Вот если будет mm -hmm. если... давай напишем email то есть email маркетинг, да mm -hmm. так. Форму. Mm -hmm. вот. mm -hmm. можно даже не писать формулу, один просто email маркетинг акция и я пойму ну, ты поймешь Пусть будет. <laughs> ну как хочешь. Ну ладно. хорошо, хорошо исправляем. Давай, давай сделаем акцию. Тут вот, меньше писанины было тебе. Так, знаете что, мы сделали, дальше нам нужно вот эту вот штуку сделать. Так. пароль еще нужно А? Что ну это вот это? это вот как раз те самые e-mail и 1234. Mm -hmm. Ой, не плейсходер это вообще мой двинул. Уже готовая. И здесь тоже. Так, да. Mm -hmm. Можно, в принципе, сейчас он первый запрос сделает, а оно поменяется на... Что у Забавно документация как-то на ну, странном было написано я этим пользуюсь короче вот, вот такой вот на такую строчку можно будет поменять это да, чтобы... вот такой вот закодированный короче будет и email и пароль вот чтобы нельзя было уже просто так взять и зайти мы в принципе можем прям сейчас с первой формы проверить как это работает и Потом закодировать да потом закодировать сразу сейчас я не ловил как никак не ловил. а он сейчас тебе покажу как мы когда отправим запрос вот вот сюда битрексу он нам обратно вернет json объектик mm -hmm. такой java вот и там будет написано что можно ну, вот так ну, ключик на который можно это будет заменить mm -hmm. вот я предлагаю попробовать тогда. Сохранять, да, загружать Теперь, да. Но вроде или как? Или он уже... уже будет работать? Оно, оно уже все сохранено. Работать вроде как вот здесь должно. Мы пока еще на, на GitHub не загрузили. Так. Сейчас я вот что сделаю, чтобы точно узнать работает оно или нет. под именно это место и мы узнаем собственно что произошло так а ну, например что ли добавлен вот, и вот он наш ключик и сейчас я могу проверять он по идее должен быть там. да ты пока можешь битрикс открыть посмотреть там ли это все вот я пока на паузу нажал нет и и и все все три поля давайте. да имя три поля ответственный да? Да. Имя, дата, телефон, вот, теперь, теперь смотри вкладывать, как это ага. Вот, место логины и пароли, вот теперь такая штука. Ага. Вот. И теперь нам нужно найти следующую форму. Нужно так форму. Вот, она. вот здесь будет, значит, рекомендация. Еще один индекс открыть-то? Да, Копировать не Нельзя так сделать. Ахана, хитро нельзя. Ну ладно. что-то быстрый дальше bd2 только там наверное будет у нас не рекомендация а мы нажмем ее назовем ее базу данных так вот здесь bd2 написано здесь мы назовем части Поведите свои почту. Только там только одна почта, да? Да. Так, это у нас как раз будет рекомендация. И последний вопрос. Ну или вот комментарий. Так вот. что вопрос? Что... Комментарий, да? Или вопрос? А, вопрос. Да, да. Комментарий. Короче, пусть будет. Так, э, что здесь у нас? А ну, просто как когда Лик падает, там очень много слов кто там это просто что-нибудь одно, так? Да? Да? А это что? Так. А что такие за, за формы? метод пост так телефон банк доказал слушай только сейчас подожди минуту ну смотри у меня вот еще наверху на сайте есть заказ консультации по телефону может быть это да, она? она тоже форма выскакивает вот а сейчас эти, с, с этой э-майлом, e с, с, с, с группой во ВКонтакте стало. А, они что-то ее забанили. Типа, вы там спам распространяете, да, это ну, не спам, это ну mail маркетинг. Но ну, вот ну, здесь базу продаете, это нелегально, я это хорошо, я удалю. Они говорят, нет, извините, но чтобы вы удалили возможность этого. Вот, вот надо поменять. Или вообще удалить просто ну, все. Почту тоже. Блин, короче ладно эти все мелочи там поправишь да, да? короче ладно я просто все эти формы сделаю нажим, нажимал до да? заказ консультации ну да это вот они видишь модал это значит что они появляются вот такие в окошке но какая за что отвечать я не знаю по идее, она должна быть одна. Ч ⁇ их много что ли? Их три. Три. Oh, wow. Ну, какой-то быть. Едет, может, А, тут, кстати, есть пометки заказ звонка. Так. У меня вроде нет ничего с больше. Это, наверное, может на втором сайте что-то. Пакет есть какой-то. Не знаю. Кто? Я просто напишу, как тут написано все. Так, ну-ка, это пакет, вот. И пакет подробнее. меня нет такого это, это видимо что-то старого чего-то осталось ну пусть будет ну, да. главное что страница кончится метрика работает то ну это старая метрика ну короче это надо надо, надо же домен зарегистрировать сначала нет метрики да. пофиг на домен пофиг да ну, значит надо получается ну если пофиг. счетчик правильный номер Хотя, Я... хотя не знаю, в общем, проверю себя где-нибудь, где у где тебя там регистрировался. В общем, сейчас, сейчас. Сейчас. Так. Mm. Mm. email так, так но ну получается что метрика то есть но она получается настроена на другой домен то есть можно как-то но она скорее всего будет даже работать ну да она пишет, что работает домен сайта то есть что мне изменить домен сайта да ну хочешь поменяй ну, можешь не менять если не менять не буду ничего страшного не поменяется она все равно вам пишет все данные которые к нему приходят судя по всему ну, похоже -то на то да но номер главное что тот как будто получается ну то есть сейчас приходило да что мы заходили на всякие странички индекс да. success Сейчас а у меня написано что сегодня два захода 15 просмотров спасающие страницы так sources comments email marketing.com online github email news ну, no, в, в общем, current. работает. Да, yeah, да. Yeah. Так, значит, сейчас еще раз формочки проверим. Как тут что написано. А, ну, сейчас я тебе скину, как Но нормально. Главное, что адрес от значит, все работает. Так. Нет, что метрика поменялась и что ну, там да. Но оно, оно уже не Так, ну Севин, за тобой наблюдаем. Да, ну то Ну я проверяем, как формочки сделались. Все ли тут нормально? Так, ну акции мы проверяем, все иди, ой, так, что сохранил. Ну, в общем, видишь, что, да, много всякого можно. Угу. Передавать. Да. Одна такая формочка, которая, ну, на все случаи жизни. Вот. Так как Слушай, мы. Так ты как... Сейчас ты для меня прямо в Америку. Так как мы просто на страничку переходим, нам, в принципе, затирать поля не нужно. Так. Ну, в общем-то, все. Вот это не будет работать. У Bittrex они по-хитрому сделали. У них любой запрос, результатом является ошибка. И в случае, если код ошибки 201 значит все хорошо Эй. вот так что у нас все можно закрывать че? так Это все не надо вот я предлагаю что сделать Эй да давай пройдем ты самый верхний тоже то есть изменил заказать консультацию да. да ну давай значит здесь у нас заказать консультацию телефон у нас не проверяется что конечно печально ну, ладно. и заказ один вот так вот Короче, переадресация надо работать дальше. Чего у нас так нажимается вообще? Ничего ниже, ниже, ниже. У -у -у. Вот. Ого. Так, дальше. Имя базы данных Первую самую форму можно проявить, поэтому Тут надо сделать просто форму, тоже форма всплывающую на yep. потом. Там типа узнать подробнее, так подробнее, и значит вопрос, да? Нет, Так, да? ну, давай демонстрацию экрана уже включай ты. Посмотрим, что получилось. Так, вот первый акция. Константин. Это, это уже до этого было. Вот, ты читатель. Заказ звонка заказать консультацию консультацию так ну, да, понял дальше и e база данных слушай ну, можно сделать что здесь только числа были ну цифры потому что бывает там косячит ну как бы цифры и знак там допустим это есть. конечно можно но это все время вот, да так, email маркетинг рекомендации, вопросы, все, в принципе, все классно. Вот, единственное, что открою, это, я, кажется, что-то что там не доделалось, мне кажется. Так, что открыть? Сейчас еще раз демонстрацию экрана открою. Там есть поля с комментариями, я что-то их не видел. Ну там вообще где-то здесь отдельно болтается. Комментарий, комментарий, ним коммент. Посмотри, в Битриксе там есть что-нибудь? Вдруг он добавился уже? А что мы смотрим? Открыть любой лид? Там лид, который на этим с комментарием должен быть. Если там поле комментарий, а вот коммент, называется, нет, там такого не может быть, так нет, что. Все, я понял, комментарий. Здесь он должен был быть еще разок. Да. Все, теперь с комментариями должно добавляться. Ага. Попробую, да. обновить. Отошли. Я считаю, это да, Так, дальше. Это у нас получается вопрос с комментарием. Так, здесь, собственно. Имя... Сделали снизу то же самое. Там должно заполниться поле именно отвечающий за комментарий. Так может у меня написано телефон, большой комментарий, телефон. Да, ты так и сделал? Ну да. Ага, и сейчас по где я зайду в И так, комментарий. Большой комментарий, вопрос. Ничего не понятно, ты бы сделал бы там имя, там типа имя, телефон там, просто чтобы А то непонятно, где тут комментарии вообще. Везде комментарии, комментарии, большой комментарий. Сейчас я тебе сделаю как нужно. Сейчас должен был прийти из последней формочки. Слушай, а что в базе данных тоже получается есть комментарий? В какой? В Битриксе? Нет, нет. Две формы, в которых есть комментарий, правильно? Да, здесь их две. А -а -а. Сейчас ты нажал на последнюю, да, получается имя. Да. А -а -а. на самом последнем. Так, получилось. E маркетинг вопрос. То точник. Ничего не понятно Так, телефон, Gmail. E а э, имени нету, получается. Почему? Оно просто имя. А, вот о контакте. Имя. Комментарий большой, комментарий с кавычками вопрос. Надо. Так, ну чё, всё работает, вот, по поводу формочек мы закончим. Я предлагаю, что там, видео уже на целый час. Вот. В принципе, эту часть закончили. Вот Можно что сделать? Этот... Попробовать домен привязать, примерно. А... Или лучше потом, когда я куплю. Ну, решай как бы сам. Сразу. Ну, в принципе, ну давай привяжем, давай сейчас. Просто он там кемай вообще никакого отношения не имеет про витал вообще. Ну, скинь, может быть, не, не стоит пока. Ну да, я тут такой делал вот для металла вот Не мне кажется, это точно не стоит сейчас этим заворачиваться. Ладно, давай-ка купишь домен, позвонишь мне, сделаем еще одно видео. Вот, открой. А сам... это уже будет не сегодня, сейчас там где денег. Ну понятно, когда будет, тогда будет. Открой этот клауд демонстрацию экрана. Включи. Давайте изменим в этот в GitHub зальем. То есть ты пишешь, да, еще получается? Нет, я уже все, я уже выключил, вышел. А. Нет, я имею в виду ви видео, я пишу. Вот. Угу. А из 9 я уже вышел. Ты зашел ко мне, да? Демонстрацию. Да, Там. да. Так, ну вот, что нам? нам нужно для начала обновить это? Делал. Вот. Ну, в принципе, обновлять вроде как необязательно, надо уже сам изменение подтягивать, вот, ну, лучше просто закрыть их все, да, файлы, если они все закрылись и не спрашивают, сохранить, не сохранить, значит, все сохранено, mm -hmm. вот, а, Консолька снизу растяни побольше, Да, давай сделаем, собственно, гид статус, посмотрим, что, что произошло. Это ты назад нажал, да? Так, да, два файлика изменил. Ну, собственно, либо git add точка можно писать, либо прям можно щелкать вверх, искать эту команду. Только щелкать долго, наверное, придется. по git... Git add с точкой. Да, uh -huh. все изменения. Вот, и теперь git commit. Да, вот, например, просто циферку поменяй на тройку чтобы не писать пока всякие эти комментарии. Вот. И Git push. Все, теперь оно должно работать на, собственно, по адресу вот этому e-mail marketing GitHub его. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, можно еще раз первую формочку ради интереса проверить. Что-то надо упрыгивать. Что, в принципе, можно все эти лиды удалять? Вот и ждать, ну в смысле ждать, то есть делать, то есть, покупать домен, потом его прикручивать, потом раскручивать и все. О, гость, как, я тебе сильно благодарен как, как обычно. Ну, в общем, моя цель была показать, что это не так страшно, не так, не так сложно. Ну это да, вот если, сейчас, если ты вот там кот знаешь, там залез, все переделал такой. Вс так страшно. Я бы один точно не делал. Ну хотя, не знаю, у меня есть большие сомнения на этот счет. Ну, тут, по сути, да, надо было.. Я несколько часов потратил, чтобы узнать, что вообще такое с Битриксом возможно провернуть, потом. Ставь ты, несколько часов потратил. Потом э, я еще несколько часов потратил, в это проверить. Потом мне все получилось и вот на, на удачном опыте, да, повторить это просто и быстро. Круто, то что у нас теперь есть бесплатный хостинг. Да, на бесплатный хостинг. И что это прям по времени негранично да? Есть, не нужно, а не нужно будет перерегистрироваться? Вообще, не нет, нет, нет, нет. Да. Единственное, что этот хостинг именно статических сайтов. Но там есть хитрость, что у них встроен шаблонизатор в, в сам GitHub, и он, грубо говоря, может это, ну, откроет парадигму эффективности. тебе сейчас, наверное, дам ссылку, так будет быстрее. Okay. Uh, я ее в скайп скинул. Угу, mm -hmm. Вот. Теперь открой сам сайт в отдельной вкладке. Mm -hmm. Нет, ну да, можешь этот он тебя перебросит на этот домик, то что там приятно уже все. Вот, смотри, здесь есть что, нажми курсы, менюшка сверху. И вот, например, деловая эффективность. Ты же такой текст, деловая эффективность и так далее. Mm -hmm. Вот, а теперь э -э давай гид чтобы эта страничка сделалась по сути сама открой папки курс Что значит сама Ну почти сама открой бизнес МД на самом деле вся эта страница это вот что mm -hmm. То есть указан заголовок, указан деловая эффективность. Кстати, здесь, если нажать Редактировать, ты можешь, даже если доступа нету, увидеть, во-первых, как файл выглядит внутри. Вот. То есть достаточно такой простенький текстовый формат. Вот. Единственное, что сверху есть особенность. Layout это определяет, каким именно образом собирать страницу. Вот, тайтл, заголовок этой страницы. Ну и, соответственно, все остальное это контент. Mm -hmm. Вот. И, грубо говоря, можно разбить html верстку на шаблончики. То есть, например, можно сделать общий шаблон, в котором всегда есть менюшка верхняя да, и подвал. Mm -hmm. То есть заголов... ну, да, заголовок, верхушка сайта и подвал. Вот. И, соответственно, на основе этого шаблона еще несколько шаблонов сделать. Вот. И, грубо говоря, потом, когда это все доходит до страницы с контентом, то можно сделать, чтобы сам контент был упакован вот в такой маленький файлик отдельный. И тогда этот сам маленький файлик можно как... Ну, собственно, GitHub становится как CMS. -ка. То есть ты можешь редактировать сам контент. Там вот есть еще превью Changes, кнопочка... Вот. Да, который тебе показывает, как сам контент выглядит, да. И вот он примерно так же выглядит на сайте. А вот что такое? А это вот э, табличка, которая показывает. Ну вот, вернись в режим редактирования. Вот этот, вот, вот этот блок из четырех строчек. Что он означает То есть лаучит, типа, ну. Ну, это по сути две переменные обозначенные. Layout page, это.. <coughs> имя htmlного файлика, в котором шаблон этой страницы mm -hmm. описан. Вот, mm -hmm. он там в отдельной папке лежит. Вот, а тайтл вот, заголовок, заголовок mm -hmm. страницы. Да. Mm -hmm. Прикольно слушаю. Вот и все соответственно все что. То это все автоматически, вот тоже да получается. Да. Прикольно, прикольно слушаю. Ну ничего, как-нибудь сейчас... дай ну это программирование. Я тут мои руки. сейчас вот. сначала. А дальше, в принципе, грубо говоря, здесь нет PHP, зато PHP есть в Битрексе. И, в общем-то, к Битрексу можно свое приложение написать. Yeah. На, на том же PHP, да, и после того, как пришел лид, сделать что-нибудь интересное хитрое вот а вообще по-моему битрекс допустим ему... отправить ему в ну, насколько я Bittrex. понял отправление почты в битрекс оно встроено то есть там можно просто его настроить чтобы он отправлял почту при ну когда битри когда Elite приходит угу. понял а если допустим задача э, допустим вот такая человек допустим заходит на сайт там, допустим, переходит там по ссылке оплатить. Ну, допустим, какой-то курс, да. Он нажимает оплатить, вводит там данные до сюда Потом его перекидывают на какую-то страничку. Там спасибо, благодарность. Ну, его, он... его может не перекидывать. Юнит открой. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? А чтобы... Об оплате. Да, что после того, как он оплатил, ему приходит. Либо там ссылка на почту, либо его перебрасывать на страницу, где открыт доступ ну, на какой-то Ну, надо подумать, как это решается. Самый простой способ можно сделать просто специальный лид, да, еще один, да, с этим же человеком. Там просто, например, какой-нибудь его идентификатор, если где-нибудь у нас сохранился, ну, например, когда вводил данные в платежную систему. Мы можем всю информацию о его платеже куда-нибудь в комментарии загнать. Вот, а потом, mm -hmm. а потом mm -hmm. уже да, действовать mm -hmm. на эту тему. Вот. Но это самый примитивный способ. Может быть, интереснее можно сделать. Вот. Либо... Ну, либо... Это будет легко, короче. Давай. Ну, нужно, да, Но, в общем, оплату, я думаю, тоже подключить реально. Мы как раз вот на этом отдельном практике про тегмы эффективности тоже это будем проверить. Так, я сейчас думаю, И... что есть, Вот, а так да, теперь ты можешь прям, если речь идет о конкретных правках на страничках, ты можешь даже не залезая в колла 9, прямо в гитхавину. Mm -hmm. надо группу, да? Ну да. Вот, в общем, ладно, думай. Mm -hmm. И как все, как все, и... что надумаешь, звони. Да кое, спасибо большое. Доми mm -hmm. возьму, я не сообщу. Ну, когда-то.